Нет огня, так без ночи нету дня. Я ни за что не поверю, как легко ты так слова повторяю, не желая и суть улаживать. Нет любви Разве нет любви Разве нет любви На любимого кричат Ради ревнивый расправ. Любви? Разве нет любви? Разве нет любви? Нет любви. Ты мне все повторяешь. Нет любви. Разве нет любви? Разве нет любви? Нет любви.